Поехали! Ножи, которые определят, за какую же сторону начинают команды, и это Патрики против All Your Dreams. Четвертьфинал верхней сетки в рамках Патриотс-торнамент номер один. И, в общем-то, ну, желаю ребятам, конечно же, удачи. Здесь по поножовщина, но кто-то спит. Кто-то из команды All Your Dreams спит. Но, проснувшись, Сильвер сразу вступает в игру, принимает правила этой самой игры, начинает резню, но почему-то убегает от своего соперника. Ну, вот как-то так вот получается. Ну да ладно. Нет, ну это я понимаю, да, что... Ш... Где ударение в слове на... <смех> в слове... Ну, господи, ладно, все, ребят, забейте, все, он просто шара. Просто шара. Потому что нас могут смотреть дети, и когда я комментирую Counter-Strike, я не матерюсь. Когда я играю в какие-то другие игры, да, я могу себе позволить ругнуться, но не во время комментирования. Итак, ножи выигрывают Патрики, право выбора у них на стороне, собственно говоря, и будем стараться предугадать. Я думаю, это стей. Логичнее всего, конечно же, здесь смотрится остаться, но тут вот все-таки вопрос такой. Вдруг им будет удобно начать в атаке? Я, конечно, сильно сомневаюсь, что такое будет, но логичнее всего, конечно, увидеть начало... Так как команда сейчас и находится и да дамы и господа рестарт и давайте знакомиться с коллективами аубами янг господи какой сложный никнейм так так так так одну секундочку дамы и господа красная краки, сон, сильвер и кегля ну а команда патрики это шара джозефина дэн Дед и Нео. Ну, такие вот никнеймы. В общем, собственно, смотрим. В атаке стартуют все твои мечты. И первый минус от красной икры. Прилетает с хаешечки. Дэн погибает. Следом за ним отъезжает Джозефина. Ну, или просто Жозефина. Скорее, что... Господи, боже мой! Халява какая подъезжает для Кессона. Шара даже не додумался обернуться. Обернись, друг, но, к сожалению, не удалось. Итак, минус от Деда. И это ретейк в исполнении команды Патрики. Ретейкать точку будет, конечно, очень непросто. Почему-то Дед что-то делает странное. Но, однако, делает минус по Кегле. Нео минус по Сильверу и... А у Бами Янг тот самый остался последним. А, не последний Господи, еще красная икра был. Что-то меня сегодня зрение подводит. Это он назвал себя футболистом. Обами Янг, большое спасибо, большое спасибо за ясность, потому что я не силен в футболе, не слежу за ним. А, и поэтому, в общем-то, был не в теме, что это, оказывается, такой футболист. Но, опять же, большое спасибо за... А, за ясность. <музвижут> ну что ж... Экономический раунд от Патриков в теории может быть на самом-то деле успешным. Но тут, конечно, стоит потеть за эту успешность у го как. Потому что, ну, Юспы против Калашей, но очевидно, совсем не работают. Могут, типа, но с огромной-огромной натяжкой. И вот Жозефина. И вот Жозефина ее убивает или его. Скажите, пожалуйста, это он или она? Ну, вот, судя исходя из никнейма, опять же, это она. Но мы же помним, что у команды All Your Dreams играет игрок с ником Дерзкая, а это мужчина. Ну, типа, вот, собственно, хотелось бы знать, да? Внесите ясность, пожалуйста, ребятам. 2-0 пока что. Пока что 2-0, и команда Патрики проводит очередной экономический раунд. Чем, безусловно, меня радует, потому что только так и нужно делать. А, нет. Рано я образовался. Нет, ребята из команды Патрики все-таки решили купить кому на что хватило деньги. но к сожалению, это... Похороны собственной экономики в случае поражения в раунде. Поэтому тут, конечно, надо запотеть и выиграть его однозначно. Кегля с МПшкой. Ну а все игроки команды Lio Дримс уже поставили бомбу на точке Б. Все супер. Вроде Дэн из Патриков это Дэн из The Best. Ух, ничего себе, какая инсайдерская информация у нас подъехала. Итак, Шара. Уже находится на споте Б. Ждет. Не ждет, прошу прощения. Хотя нет, наверное, правильнее сказать, как раз-таки ждет. Удобного момента для того, чтобы попытаться обезвредить бомбу. Но Кессон, который находился на страже этой самой бомбы, разумеется, ему такой возможности не дал. И это 3-0. И это начало, которое, к сожалению, не очень-то уж и многообещающее для Патриков. Опять же, они начинают в сильной стороне, но начинают с нуля. Почему, опять же, скажу коротко и ясно, вчера 16-0... В сильной стороне, ну точнее 15-0 первую половину проиграли ребята из команды Патриотс, находясь в сильной стороне. И не хотелось бы здесь увидеть э, даже хотя бы приблизительно подобное, но понимаю, что и такой вариант тоже возможен. Однако у Дэна есть снайперская винтовка АВП. Но пока он остается как-то в соло, очень быстро, очень быстрый раунд от команды All Your Dreams. Ребята даже особо не дали подумать своим соперникам, ну как вы можете понять, и типа и, и я как бы ничего толком не успел понять. Ну что, ищут, ищут снайпера, не позволяют ему сейвить снайперскую винтовку, минус от кесона подтверждает мои... Опасением за команду Патрики, счет 4-0. Минус АВП, минус куча денег, минус куча-куча-куча всего. И, к несчастью, еще и минус раунд. Совсем можно было бы смириться и с безденежьем, и с, может быть, там какой-то минус моралью. Но вот с тем, что проигран четвертый раунд, и там от экономики уже вообще, в принципе, остается только какое-то напоминание далекое. Это, конечно, ужасно ужасно, с какой точки зрения на это бы и не посмотреть. Но что самое интересное, Кессон, подобравший снайперскую винтовку в предыдущем раунде, уже пытается ее реализовать прострелами, находясь на улице, и таки делает фраг, кстати говоря, но только не прострелом, разве что, да, а просто вышедший позевать на улицу шара, получает со снайперской винтовки своего соперника. Один минус, однако же, команда Патрики все-таки смогли сделать, забрав Кеглю, в общем-то, они ситуацию попытались выровнять, но какие ваншоты дает себе? вернет, ну вы просто посмотрите на эти ваншоты, дамы и господа. Дед Востошу по дед. 13 хп имеет и разглядывает пол. А, ну, Анео, тем временем. Ой, как. <с>... Дедушки хаешку подложили. Черт возьми, ну, неприлично. Совсем неприлично. 5-0. Напоминаю вам, дамы и господа, следующий матч э, данного турнира. Будет проходить в 22.00 по московскому времени. И в рамках этого матча мы с вами увидим игру Тим Солянка против Квак Гейминг. Ну, Солянка, собственно говоря, это группа Б, как вы помните. И Квак Гейминг группа А. Вылетает куча хаешек. Отличный раскид от игроков атаки, который присутствует у них, кстати говоря, на каждом раунде. Но тут сбривают Дэна и Деда. Ребята с короткими никнеймами отлетают, причем следом за ними отлетает Нео. Все трехбуквенные никнеймы у ребят закончились. Остались только Жозефина и Шара. Но опять же, при ситуации 2 в 5, я бы, наверное, порекомендовал бы ребятам пойти куда-нибудь попробовать спасти свои девайсы. Но уж точно не пытаться что-то выбивать. Однако Шара там еще что-то пытается. Что-то пытается, но попытки Четны, к сожалению, как и попытки Жозефины тоже что-либо изменить. В общем, дамы и господа, это уже шестой раунд для команды All Your Dreams. Наверное, сегодня тоже будет как вчера. Ну, мне бы, конечно, не очень хотелось бы такое увидеть, но я понимаю, да, что в теории такое возможно. Опять же, потому что вчера играли фавориты этого турнира, и сегодня играют фавориты этого турнира, да, то есть две команды All Your Dreams и команда Mid. Я бы с радостью посмотрел их матч в финале, Формата Best of 3, например, а еще лучше вообще Best of 5. Но это, конечно, усмотрение администрации турнира. Но и опять же, если они вообще дойдут до финала, они встретятся, например, в группе раньше. Аркадийщий Дэн не меняет ничего в происходящем. Жозефина ласт игрок. Хороший хэдшот по Сильверу. И надо сделать еще три минуса. А Вот теперь надо сделать еще два минуса. Но, к сожалению, нет дефьюз китов. И это... Да здравствуйте, здравствуйте, товарищ красная экран. Настолько сильно хотелось кинуть ХАЕшку, что подставил и оставил, по сути, 12 хэпового товарища по команде. Но, но, здесь, дамы и господа, просто, ну, подарок, подарок судьбы. Нет дефьюз китов, нет времени на дефьюз. Увы и ах. Сколько бы здесь минусов не было сделано, к сожалению, побед в раунде точно так же далеко, как и до финала. А до финала пока что далеко, это объективно. 7-0. Так, а я вот, кстати, хочу посмотреть... Да, вы знаете, дамы и господа, если команда МИД выиграет все свои матчи, они дойдут до финала, и все твои мечты точно так же, если выйдут... Вернее, если выиграют все свои матчи, то они встретятся в финале. Они находятся в разных частях сетки, поэтому такой финал в теории возможен. Ну, и я бы, наверное, даже сделал ставочку на то, что этот финал, в общем-то, и будет. Хотя я, конечно, не видел еще... Многие команды, ну, в частности, например, я не видел игру команды Хопхэй и не видел игру команды Квак Гейминг, да, поэтому, может, там тоже есть какие-то юные или не очень юные дарования counter Strike a. и, может быть, все будет не настолько уж и однозначно. Но пока и в этом матче, к сожалению, разнообразия не так уж и много. В одну калитку команда All Your Dreams выигрывают первую половину, выиграв со счетом 8-0. Досрочный такой вот красивый э, победный винстрик. Ну, винстрик в 8 матчпоинтов в атаке, мне кажется, это уж прям слишком. Рустам, ну зачем же так сурово? Самый главный, ну... Зачем так? Зачем? Я надеюсь, это, конечно же, подружески, да? В общем, 4 Мки и Дигл, дамы и господа. Шара играет на Дигле, все остальные с эмками, вооружены и опасны. Но сильно ли они опасны? Вот здесь, конечно, вот этот вопрос меня больше интересует. Потому что команда Патрики выглядит как разрозненный коллектив, занимающийся чем-то своим. Ну, то есть один игрок занимается чем-то своим. Другой игрок занимается чем-то своим. Мало очень тимплея. Как вы видите, троем погибают абсолютно по одному. да. То есть вот вам еще четвертый минус и Дэн последний. А Дэн в это время вообще на улице у нас прохлаждается. Ему, понимаете ли, стало немножко жарко и он решил выйти... Подышать свежим воздухом Ну вот, увидел соперника на 9. <laughs> а лучше бы не увидел его, как выясняется Лучше бы не увидел Но здесь Кессон, конечно, без шансов увольняет оппонента Девять Девять Мне с каждым раундом все страшнее и страшнее называть Счет 9-0 Притом я хочу обратить внимание Посмотрите на пинг Кисона На первом месте человек идет 166 пинг 14 на 3 статистика А если бы у него был пинг, как, например, у Сильвера 3 это же было бы просто больно. Ой-ой-ой, Жозефина! Хороший спрейдаун, отлично. Два минуса удается сделать. Первые надежды появляются на взятие матч-поинта, дамы и господа, у команды Патрики. Есть вероятность сделать, ну, например, 9-1, а почему нет? Два хп у Абамиянга остается и Кисон 80 хп. При этом Кисон уже остается в соло. С 80 хп, но напомню, это самый опасный игрок команды All Your Dreams, во всяком случае, в данный момент, если рассуждать, глядя на статистику. Шара находится на точке Б, и тем временем... Нет, это не шара, прошу прощения, Дэн находится на точке Б, Дэн лагает. Увидит ли, поймет ли Кессон, где находится его соперник. Ситуация, напоминаю вам, в начале раунда была 1 в 3. У Кессона здесь, конечно, все очень и очень сложно, но нет бомбы. Бомба где-то, вообще-то где-то. Я даже что-то пока затрудняюсь понять, где она, но где-то она есть. Нет совсем, конечно же, никакой информации о том, что соперник сидит за ящиком, а он реально сидит... Не, не чекает! Не чекает его! Он его не чекает! Да почему? Ну, хоть один! Хоть один, дамы и господа, подскажите мне повод не чекать ящик. Ладно, бог с ним. Я очень рад за команду Патрики. Как минимум сегодня не будет 16-0. Хотя бы 16-1, но Патрики уже точно себе заработают. В общем, Кессон, к сожалению, не сумел сделать красоту. Красиво шел, но, но плохо. Ну, в общем, получилось все плохо. Типа инфа, Дэн был футболистом, а сейчас в КС пошел. Был один случай, когда он на, Патриот... когда он на Патриотах 99 килов делал. Вау, сильно. К слову сказать, как вы можете заметить, команда All Your Dreams взяли паузу да, Я не знаю, вам видно или не видно, но в общем-то там пауза взята игроком с никнеймом Silver Вот так, наверное, должно быть вам видно, по центру экрана написано И осталась одна пауза еще у команды All Your Dreams Видимо, ребятам, наверное, стоит что-то обсудить, да Вчера же вроде тоже за слабую сторону 15 взяли мясо Да, именно так, но сегодня уже 15 за слабую сторону All Your Dreams взять не сумеют Первый раунд молодцы, пишет Анна. Согласен. Согласен, молодцы. Самое главное начать. И желательно еще и не останавливаться, да, чтобы вот прям как можно больше перспектив сохранялось на победу в матче, потому что, ну... Даже по максимуму возьмем ситуацию, в которой Патрики возьмут 10. Ой, 10. Какие 10-то? Господи. 9-6. Они проиграют первую половину. Для них этот счет и так уже очень плохой. Не стоит забывать, что все твои мечты начнут вторую половину за сильную сторону. А это будет прям... Ужасно. Сама Нюк ненавижу, но придется потеть сегодня. Да, кстати, Нюк тоже, если брать относительно... Интереса к картам нюк мне тоже не очень нравится Ну, в частности, в Counter-Strike 1.6 В CSGO мне нравится нюк, но в 1.6 я считаю нюк прям... Ну, прям плохой Ну, не нравится мне нюк, короче, что. Одна из моих самых нелюбимых карт Так, пауза, наконец-то, слетела Ура, ура, ура Ура, продолжаем, дамы и господа Вылетает игрок команды Патрики И это тот самый... Дед, ну, вернулся уже Нет, не, не дед, простите меня, не дед Вылетел-то Дэн у нас Дэна-то нету А чё с Дэном-то случилось, елки палки Ребята же вчетвером вынуждены играть-то теперь А почему еще одна пауза не была взята? О, кошмар, кошмар, несправедливость что ж, бомбу ребята из команды All Your Dreams уже поставили, и Кегля забирает первого а, стянувшегося на ретейк игрока обороны, которым становится Дед. А, также шара минус по Кегля, ну и тут, собственно, Дэн у нас вот, кстати, появился. Кстати, появился, но что-то прям у него, у него очень плохое появление. С респауна не удается выйти, бедолаги. Но он, кстати говоря, остается один Поэтому тут, конечно, закономерно Десятой команде All Your Dreams Отправляется, но очень сильно лагает Дэн, при том, что, в общем-то, по пингу Как вы видите, ну, 78 Ну, я согласен, пинг не маленький Но не настолько, чтобы вот так сильно Лагать, то есть там, по-моему, FPS Упал до 15, наверное Дэн может, когда под градусом. <laughs> это сильно. Ну что, Шара берет паузу. Ну а долго мы теперь будем сидеть ждать, типа? Вот, теперь у него пинг 119. Нет, вы сразу хочу сказать, не подумайте, что, типа, я против того, что они взяли паузу. Наоборот, я за. Как раз-таки так и надо. Но если у человека есть какие-то проблемы с соединением, он должен перезагрузиться там или что-то еще. А мы должны его подождать, и это... По-спортивному, это все-таки хоть и компьютерный, но все-таки спорт, да, как бы киберспорт, турнир. Смысл играть, если просто пятый игрок вылетел и... Нет, если, конечно же, команда Патрики изъявит желание в вчетвером продолжить матч, то, типа, я, например, против не буду. Но зачем, если можно взять паузу и подождать а, товарища по команде? Почему бы нет? Дэн тот чел с 20 FPS или с калькулятора. Ну, тут как раз, наверное, одно из другого вытекает. Типа, он играет с калькулятора, и поэтому у него 20 FPS. Блин, кстати, частенько слышу, что у людей лагает 1.6. Скажите, пожалуйста, вы знаете, почему так происходит? Ну, она же уже даже на телефонах есть. Ну, ее же даже телефоны вытягивают на изи. Ну, как она на компьютере может у кого-то лагать? Что это за компьютер такой? Ему уже пора просто на пенсию, мне кажется Так, что ж, Дэн у нас возвращается, кстати говоря вот Подпрыгивает, радуется жизни, по всей видимости он С пингом 335 вернулся Ай, кошмар То есть он ушел с пингом 79, вернулся с пингом в 300 Оп Жесть какая-то, кошмар да, 1.6 потребовательник CSGO будет. Но на самом деле этому есть логическое объяснение. Если кто в курсе, то а может быть не в курсе, приоткрою вам завесу тайн. В Counter-Strike 1.6 очень много мусорных файлов, занесенных в Steam, и в общем-то они тупят движок, из-за этого он лагает, как бы. И порой у вас CS действительно может лагать. Хотя, вроде бы, компьютер мощный, там все делают. Ох, нихрена себе, дедушка, что делает? А что делает дедушка-то? «Мистер Геймер, ох, помню, когда у тебя одна тысяча подписчика». Да, был такой, был такой, когда-то и тысяча была. Было когда-то ноль даже. Иногда страшно вспоминать эти времена, но сейчас вот уже практически 15700 наберусь. «На хорошем компе не лагает из-за провайдера, если только...» Ну да, глобально лагов быть именно вот таких, как пинг подскакивающий, это, разумеется, только вина провайдера и больше никого. Тем временем 3 в 3 и продолжается ретейк от Патриков. Дедушка с деглом просто неудержимые елки палки Делает кучу фрагов, а здесь... А здесь у Дэна заканчиваются патроны и под занавес он еще и зависает в момент, когда ему пулю выпускают в тушку. Кошмар. 11-1. Очень плохо, конечно, когда такое происходит. Вот сейчас, как вы видите, пинга у него вообще нет. Да, отсутствие пинга означает, собственно, отсутствие игрока по факту. Ну и, как вы видите, собственно, человек не может с респауна выйти. Обычно потому, что пинг не показывается, потому что он больше 999... Господи, 9, 999. Вот если пинг больше, тогда он не показывается. Ну вот, хотя бы теперь 157. И по сравнению с пингом в 900, 157 это еще очень даже играбельный пинг. Нео, выход в аркаду, минус по Сильверу, кстати, очень важный минус. А вот здесь, ребята, благо, что Friendly Fire выключен, могли убить друг друга. Ну, всей массой через улицу решили действовать All Your Dreams в этом раунде. Вот Кегля почему-то не заметил сейчас соперника, находящегося под девяткой, зато заметил соперника, находящегося в окнах. Тут же у нас э, Дэн, как бы, на чили, на расслабоне, видите, как бы, какие штуки делают. Ну, а что ему еще остается делать, если у него все лагает? Жаль, очень жаль, конечно. Подводит свою команду, но справедливости ради, если бы у него не лагало, немного бы что изменилось. Что ж, наверное, я прибавлю 12-й раунд, позволю себе такую наглость. Не думаю, что Дэн с юспом затащит, потому что, опять-таки, лаги очень сильно мешают. Бананчик У, родной салам с прошедшим. Спасибо большое, Бананчик. На стрим Дере залетел, но тебя там не было. Не, как это такое могло быть? Ну, я разве что только отходил покурить один раз. Я не выдержу, если кто-то проиграет из-за пинга, увы. Но да, проиграет. Господи, чус 330, господи, чус 30 fps в просадках 36 играл. Чё-то не понял. Какой чус? Кто такой чус? Может, чок? Чок, потому что если про нетграф говорим, да, то там два показателя. Чок и лос, собственно говоря, да. И, наверное, тогда чок. Так. Не выдержу, если кто-то выиграет... А, это я уже читал, да, все. Я долго ждал. Странно, очень странно. Ну что ж, дамы и господа, давайте дальше к матчу. Будем глядеть. Здесь, конечно, начинается опять кровавое месиво из команды Патрики. Потому что, ну, о чем еще можно говорить? Где Дэн? Дэн по-прежнему не может выйти с респауна А, чел! То есть это не чус, а чел Боже мой, понял Все, все, понял Минус от Сильвера завершает этот раунд, 13-1, мне кажется, команда Патрики уже хотят просто побыстрее отмучиться, 16-1, пишет Майк, кстати, Майк писал в чате что-то, типа, привета, я видел и не успел, привет, Хоп Хей! вот, да, передаю привет всем хопхейвцам. их там, говорю, как мне оказалось известно, порядка 70 человек, я был просто в шоке от такой большой, дружной КС семьи, поэтому ребятам респект и большой привет. Ну а сейчас у нас, дамы и господа, завершающий раунд первой половины, в котором у Патриков есть, конечно, шанс забрать второй раунд, тем более, тем более выход получился, ну, прям совсем плохим-то на самом деле. Ситуация 2 в 4 с двухкратным перевесом для Патриков, тут просто обязаны сейчас ребята выигрывать, но Кессон что-то там говорит, нет, ни, никто никому здесь ничем не обязан, мы выиграем сами. У Дэна, кстати, снайперская винтовка Вот что еще более интересно Ну и лаги у него вроде бы пропали, да? По всей видимости Это есть хорошо Шук, привет! Итак, тем временем Кессон попадает под штурм двух соперников Сильвер остается в соло Но есть информация о том, что во всяком случае на железе находится... Связка соперников, и в результате слишком широкий стрейф приносит гибель и второй матч для команды Патрики. Ну, в результате, как вы видите, даже и не 16-1. Вот вам и... Это вам не шуточки, да? Иначе сказать даже не могу ничего. Для более-менее хоть какой-то игры не менее 20 FPS нужно. Ну, вообще нужно не менее FPS, чем у тебя герцовка монитора, да? А точнее конкретно, если скажем, не более... А по факту, есть игры, в которые нельзя играть при. Ну, например, в CS невозможно адекватно играть меньше 60 FPS. То есть, совсем нет. Сова, привет. Давненько CS не видел у тебя. Да-да здравствуйте, он у меня уж там целую неделю идет. Сильвер! Энтри-фраг и второй минус от Абамиянга. Увы, команда Патрики в атаке немножко не подготовились к пистолетному раунду. И перспективы на взятие пистолетного раунда. Поэтому начинают стремиться к нулю. Но есть по-прежнему игроки. И вот у Кессона не сразу залетает. Но залетает второй. Заход, к сожалению, для команды Патрики. И Дед с Нео остаются вдвоем. Деда убивают. Нео пытается спастись. А тут уже, здравствуйте, со спины Кегля подошел. Беда. Беда 14-2 У команды Патрики нет денег Что может быть хуже, чем нет денег? Проиграть матч А что может быть еще хуже, чем проиграть матч? Проиграть матч из-за денег Из-за того, что нет денег Ну, два раунда, в общем-то, я думаю, честно говоря Команда All Your Dreams смогут забрать Это не такая уж будет сложная затея При учете того, что сейчас у них девайсы есть, а у соперников-то нет ну, это что, сейчас Шара куда убежал? <смех> еще и с бомбой, боже мой! Он еще и бомбу просто подарил своим соперникам. Ну, это кек. Это, конечно, кек. А какая задержка на стриме? Относительно того, что я вижу чат, или относительно того для игроков, то есть? Для меня или для игроков? Главное, не техническое поражение. А вот с этим я согласен, да. Главное, чтобы не было, как в групповом этапе, когда мы матч не сумели посмотреть. Ну, кстати, 3 в 3... А 3 в 3 это уже не так страшно, знаете ли. Удается расстрелять э, Жозефину, Дэн и Дед вдвоем. Практически тески. Дэн, Дед, Дед, Дэн там не так уж и важно. Но важно то, что Дэн, главное, чтобы не залагал в самый ответственный момент. У него, кстати, 0 на 4 статистика. Прям плохо. Для игроков. Для игроков задержка где-то полторы минуты. То есть практически раунд. В данный момент... Счет у нас на табло 14-2, а у них уже заканчивается следующий раунд. Вот так, то есть, как бы. Мы еще смотрим этот, а у них уже следующий заканчивается. Ой, кесон! Ничего себе! Какой Кесон, жесткий-то, слушай. 15-2. Ну, прям, ну, ну, жесткий. Вы посмотрите на его статистику, где он? 9 на 2. Жесткий. Ладно, хорошая шутка. Ляден сделал хэт. Ну, как, собственно, у него же не лагает сейчас. По идее, должен. По идее. Через улицу выкидываются просто на амбразуру Патрики. Ну, а здесь снова Кисон. Тот самый жесткий Кисон, который жестче, чем Кисон. У нас практически никого на сервере просто даже и нет. Пытается прожать через ящик, но минусы ворует Сильвер. Предательски ворует Сильвер, хотя больше всех там потел как раз-таки сам Кессон. Но минус от него по Жозефине прилетел. Дэн и Нео остались вдвоем. При этом никого до сих пор еще не убили Патрики. И только Дэн. Только Дэн смог забрать Кессона. Но на этом раунд, к сожалению, заканчивается, потому что и самого Дэна тоже забирают. Счет становится 16-2, и команда All Your Dreams выходит в полуфинал. Этого турнира в полуфинал верхней сетки, ну а команда Патрики попадает в нижнюю сетку.